Леди и джентльмены, всем привет! С вами снова Макс Рябьёв, и сегодня мы приехали на один из самых приятнейших комплексов центральной части Сочи – это Моравия. И Моравия действительно интересна тем, что находится она в таком тихом месте, это район Приморья и Благодать, то есть здесь в окружении нас только одни санатории и вот такое недавно построенное очень красивое здание на действительно большой территории с внутренней коммерцией, с магазинами, в дальнейшем еще которая коммерция развивается. Также здесь есть спортивные площадки и приехали мы сюда вам показать еще одну квартиру, которая у нас появилась здесь в продаже, вообще у нас здесь Порядка, наверное, 12 и На сегодняшний день уже появляется Мы, конечно, их не все снимаем Просто это у нас будет с ремонтом Красивое, эстетичное и замечательное Сегодня, значит, в обзоре мне помогают Настя и Алина Вот, собственно, они, две подружки И мы с вами идем Внутри квартиры, смотреть как она выглядит. Ну, а тут еще поговорим про территорию, про все, все, все, остальное. Вообще очень удобное решение, что вы сразу с парковки, вот мы запарковались только что, можете пройти сразу себе в квартиру, не выходя никуда. На самом деле в многих комплексах Сочи это, к сожалению, не продумано, и вы должны выйти на улицу, там промокнуть, если идет дождь, и потом как-то пробраться в подъезд. Здесь вы сразу выходите к лифту, и это очень круто и очень правильно. Ну вот. Примерно 50% новых комплексов, если они строятся с подземной парковкой Испытывают проблему того, что нужно выйти и потом куда-то подняться Здесь лайкос Вот она, эта красотка Светлая, интересная, красивая, с прямым видом на море Здесь еще вот такой балкончик Наверное, да, сразу давай на него выйдем И про что я вам говорю, что мы живем с вами В очень зеленом районе И, как вы видите, здесь по сути везде Везде одна зелень Жилой комплекс Актер Галакси Сан-Сити, снизу под нами расположился Санаторий от Джаникиза, который на сегодняшний день На реконструкции Весь по себе район, микрорайон Приморье и Благодать С верхней части у нас достаточно дорогие Виллы и там кстати есть виллы Некоторых правительственных лидеров Как России так и не только Очень много звезд знаменитостей здесь живет И вот такой вот райончик И здесь вот расположился вот такой вот замечательный эстетичный комплекс Марай. Конечно же здесь есть и Незаурядные вот такие построечки Советского Союза, в которых можно было бы Поменять крышу, но как вы понимаете Что все равно все это перестраивается Переделывается и в дальнейшем мы увидим с вами Я надеюсь в Сочи Ренов и вот эти вот все дома Тоже будут красивые, эстетичные Ну или хотя бы в них сделать там как прямо Потому что крыша, конечно, ты вот выходишь на балкон Да, море видно, видно действительно его хорошо везде Но немножко вот Моментик такой есть Но есть балкон То есть всегда можно вот на крышу не смотреть Смотреть чисто на море Даже фиш тут сюда видно, вон он вдалеке а На самом деле, кстати, если здесь поставить позорную трубу Или какой-нибудь бинокль хороший купить То можно рассматривать самолеты, которые взлетают С аэропорта, потому что они вот так вдоль тебя вот так летят. На самом деле вид очень хороший. Прям вот. Очень неплохой. И здесь у нас сама по себе квартира. Настя, расскажи, пожалуйста, про площадь. Площадь квартиры 31,4 квадратных метра. Распланирована она у нас в полноценную однокомнатную. Очень интересно сделано. хоть и два окна получается. Сюда вынесли кухню небольшую, но вполне для жизни. Что приготовить, разогреть Клапа все здесь. есть, есть да? в принципе, есть. Санузел справа. На самом деле очень хорошее решение, что вот правильно сейчас сделают. Изначально закладывают высоту самой на для того, чтобы вниз расположить стиральную машину. То есть у вас еще над стиралкой спокойно корзину можете или вниз корзину поставить. Но здесь у вас куча-куча ванных принадлежностей может быть. Есть еще выведенное место под электрический котел, пожалуйста, вы можете повесить. И вот такого размера у нас душевая кабина. То есть все, что хотите, все можно здесь сделать. Ну, на самом деле, по дизайну, как бы, вопросов нет, светлая хорошая да, квартира, да. один встроенный шкаф, небольшой такой. Да, он двухсекционный, то есть вот здесь секция и здесь у нас есть секция. И, и второй. И второй, шкафчик, он как Как одинаковый. Как, да. Вот такой. Мне кажется, ну, у меня по ощущениям, эта квартира прям хороша для отдыха. Прям вот для сдачи отлично, для проживания, конечно, тоже подходит, но в плане, что тут есть отдельная спальня и тут зона, где можно поставить хороший раскладный диван и... Ну, это знаешь, вот мне кажется, эта зона, она больше формата зала, вот как ну, да. в советских хрущевках. Была кухня, здесь вот зал, здесь телек, отсюда вид на море у нас открывается и вот такого размера у нас здесь сама по себе спальня, то есть спокойно размещается двуспальная кровать. И вопрос, влезут ли у вас прикроватные тубочке будет зависеть от того, какой ширины будет ваша кровать. То есть, под них здесь есть выводы, есть у нас, значит, электрика, выведенная под э, светильники. Я, конечно, не очень согласен с вот этим окном, которое <ui> наверх идет. Да, то есть, его без всяких проблем можно переделать. Но здесь была, видимо, дизайнерская задумка, либо его можно как-то очень красиво подсветить, это самое окно, либо как-то его раскрасить. И оно будет совершенно по-другому смотреть. Но на самом деле, вот у нас Настя, она дизайнер. И если она возьмется за раскраску вот этого окна, то можете к ней обратиться. Нет, на самом деле, да, я тоже, когда увидела изначально эту квартиру, подумала, что это окно можно обыграть как-то поинтереснее. Но сам факт, в любом случае, у нас прекрасный вид как из гостиной, так и из спальни. Угу. Сегодня достаточно пасмурно, поэтому немножко темно. Но тут даже света нету. в да, то есть вы люстры на свое усмотрение будете ставить вот туда? Поэтому да, если у нас в гостиной тоже люстры нет, есть просто подсветки. Ну, при желании, я бы и не делала. Вот именно тут какую-то висячую большую люстру, сделала бы какую-то небольшую. В любом случае для жизни, мне кажется, вот из 31,5 квадрата, мне кажется, выжили максимально. То есть она очень функциональна, очень удобна. Есть и места для хранения, и есть для зоны отдыха, и полноценная кухня, и при этом все световые точки задействованы. То есть у нас нет спальни без окон, как иногда бывает, планируют. Вполне классная Сюда даже на самом деле еще гардеробная небольшая, точнее прихожая разместится. Под нее здесь есть вот такая часть, которая сейчас не задействована. Либо просто вот вешалочки аккуратно вот так вот поставить. И у вас вот уже зона прикошке реализуются вопрос желания э, вашей квартиры то есть что вы из нее хотите получить если она вам нужна для себя вот этого функционала вам вот так вот за глаза хватит для сдачи то же самое а если вы например хотите в этой квартире жить в четвером то тогда возникает вопрос где хранить вещи потому что зон хранения они конечно есть но их не так много. То есть нужно будет что-то придумывать для того, чтобы сделать эту квартиру по-другому. Но если вам не нравится вдруг по какой-то причине эта квартира, хотя она хорошая, у нас есть черновые. Здесь такого же формата, там виды, конечно, будут отличаться, но тем не менее они есть по функционалу. Если вы влюблены в Моравию, то Настя вот у нас достаточно плотно и занимается, она вас проконсультирует по всему. Если вы не хотите вид сюда, хотите туда, то это тоже самое все можно реализовать. Да, и Макс вот сказал, что у нас порядка 12 предложений. Это самый плотный непосредственно наше предложение. По факту моей базе сейчас более 80 предложений. То есть, по по морали? Да. Вот этот дай кулачок тогда, вот этот ты львица прям вообще. А по тебе так и не скажешь, что у тебя 80 предложений. в декрете. Да, Настя, у нас, чтобы знали, львица, которая в декрете, и она просто вот отвлеченная информация, на третий день после того, как она родила, она сделку совершила еще. Да, по-моему, да. так Да, вот. да, да. Я... Левица просто максимальная. И вот если вы обратитесь по Мораве, на самом деле, Настя у нас еще по многим комплексам занимается. Цена. Да, кстати. А, на сегодняшний день цена 16,5 тысяч. Миллионов а, только. Ну, бывает. Миллионов. Ну, все-таки да. спишем на декрет немножко отсутствие возгов. Квартира в собственности, следовательно, ипотеки. Ну, и возможность по цене, конечно, можно пообщаться, поговорить по каким-то там подвижкам. Теплый пол, еще забыли вас сказать Тут тоже есть. В общем, господа, предложение на сегодняшний день есть вот такое. То есть, если вы хотите познакомиться с Моравией более плотно, то можете посмотреть предыдущие выпуски, потому что там мы достаточно подробно разговаривали про инфраструктуру, про сдачу, насколько это все интересно, насколько это действительно заполняемо. Мы прогуливались здесь по территории, поднимались, значит, на вот эти вот межбашенные террасы. Вот они здесь находятся. Там ротанговая мебель, можно налить себе винишко и смотреть вот на море, в принципе, как это мы делаем сейчас, но это можно из этого балкона совершить и много-много-много различных мест, в которых действительно приятно находиться. Ну вот спортивная площадка, детская площадка, просто газончики, лавочки какие-то и самое главное то есть вы здесь покупаете не недвижимость вы здесь покупаете именно образ жизни и соседей то есть, здесь недвижимость, она не самая дешевая в Сочи. Но именно из-за того, что она обладает такой стоимостью, собирается действительно хороший контингент людей, с которыми приятно контактировать. И люди, которые приезжают сюда на съем этой квартиры, то они, соответственно, тоже хорошие, воспитанные, аккуратные. Здесь нет никаких бытовых ссор. То есть, я, ну, есть, они, конечно, могут быть, но это крайне редко. То есть, если вы. Я не хочу сейчас никого обидеть и не буду говорить: вот есть просто жилье, в которое вы заезжаете, и там каждая семья собачится. Здесь, как бы, с а этой проблемой вы нет. Верьте, да. На верандах пить винишку. Да. Как ну, как бы люди обеспеченные, люди с немножко другими ценностями в жизни, они покупают эту недвижимость. Да, она может быть там небольшой площади, квартира для отдыха, как бы. Много на самом деле кто не покупает специально себе там гигантские площади, потому что, ну, зачем она нужна для отдыха здесь? То есть ты приехал, поспал и уехал дальше. В Сочи, вот мы, в принципе, опять куда-то не туда уходим, ладно, я просто еще раз расскажу, что в Сочи на самом деле недвижимость используется меньших площадей не непосредственно потому что она сильно дороже, а потому что она особо не нужна здесь большим площадями. То есть вам квартира нужна будет для того, чтобы переночевать в ней, потому что в основном вы будете находиться где-то на улице, гулять, там что-то делать и так далее. Ну ты сейчас со мной не согласишься, потому что, по... что у тебя маленький ребенок. Да нет, мы, мы дома. А ты как будто не знаешь, что мы дома не бываем мы либо на работе, либо гуляем, поэтому я в принципе согласна, единственное, мы просто организовать систему хранения и и все, и все да. И. Поэтому вот такие вот квартиры, например, они самые ходовые на сегодняшний день не потому, что у народа денег нет, а потому что просто они самые ходовые, потому что, ну вот у тебя здесь есть диван, а здесь есть место, где поспать. И то есть, если ты вдруг со своей семьей приехал и хочешь ну, отдохнуть здесь, то тебе точно хватит места для переночевать, а дальше вся инфраструктура находится вон там, где море, набережные там бары, скверы красная поляна и так далее в общем, господа, квартира на сегодняшний день еще раз стоит сколько? 16,5 миллионов, 16 миллионов рублей она полностью готова к вашему проживанию то есть, пожалуйста, приезжайте, живите отдыхайте, сдавайте Моравия в этом плане действительно уникальный интересный проект Вот. все вопросы к Насте, она дальше вам уже все расскажет до встречи. Пока.